Мощность фрезера Global Fashion 45100 Вт. Скорость вращения измеряется количеством оборотов фрезы в минуту. Так максимальная скорость вращения фрезера 45000 оборотов в минуту. Крутящий момент показывает силу, с которой происходит вращение фрезы. Чем выше крутящий момент, тем больше понадобятся внешние усилия для того, чтобы остановить фрезу. Крутящий момент Global Fashion 4500 – 3 на сантиметр. Данный фрейзер можно использовать для конвейерного педикюра. В комплект входит блок питания, ручка, держатель для ручки, приостатная ножиная педаль, набор насадок. Размер блока питания – длина 12 см, ширина 10 см и высота 16 см.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 можно нажать сразу на кнопку Reverse, фрезер сам остановится и включится в обратную сторону. Этот фрезер имеет встроенный сенсорный держатель для ручки. При работе в этом режиме на любой скорости вставьте ручку аппарата в держатель, и аппарат прекратит работу. Возобновить работу вы сможете, если вынуть ручку из держателя, и фрезер вернется в исходное положение. Frazer Global Fashion 45000 GD2 обладает низким уровнем шума и вибрации, что делает его комфортным в использовании для мастера. Он оснащен функцией защиты от перегрузки, которая автоматически отключает аппарат в случае перегрева. С этим и множеством других товаров компании Global Fashion вы можете ознакомиться на нашем сайте.